Mm-hmm. Всем привет, с вами канал 812 фото. Со временем каждому фотографу становится тесно в рамках статичной фотографии. Да-да, комментарии из личного опыта. И на первых порах для съемки видео используется ровно та же камера, которая и использовалась для фотосъемки. Естественно, если камера поддерживает такую функцию. И тут хочется сказать, что фотосъемка несколько проще, чем видеосъемка. Ведь снимая фото в формате RAW, вы можете позволить себе расслабиться, зная, что вы можете вытянуть пересветы или недосветы. Но в случае с видео так расслабиться не получится, и любой пересвет так и останется пятном в что, мягко говоря, печально. На этом этапе появляется потребность видоискателей, который позволит начинающим видеографам работать с помощью мониторчика, который располагается на задней панели вашего фотоаппарата. Так как видите что-либо на этом экранчике без видоискателей на солнце просто невозможно. И сегодня мы расскажем об одном из таких видоискателей, а именно о MacView от компании Camerar. На нашем сайте 812 фото видоискателя представлено тремя размерами. Ссылка на видоискатель находится в комментариях под видео. Видоискатель крепится на камеру посредством приклеенной металлической рамки, что позволяет быстро снимать и одевать видоискатель на камеру. В комплекле входит две металлические рамки, что позволяет полноценно использовать видоискатель с двумя камерами. Линза, встроенная в видоискатель, увеличивает изображение в 2,5 раза, что позволяет более эффективно настраивать резкость кадра. Данная модель видоискателя позволяет сменить направление видоискателя как на левый, так и на правый глаз. Конструкция позволяет снять видоискатель и оставить только шторки. Порадовало наличие специального шнурка на шею с замочком для удобства ношения, а также фибры для ухода за линзой и видоискателя. Главным минусом данного видоискателя является цена. На нашем сайте можно найти и более доступные модели, но учитывая, что по этой цене мы получаем не только полноценный видоискатель, но и шторки, думаю, что можно согласиться с ценой. И на сегодня это все. Надеемся, это видео было вам полезно. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. До новых встреч. Пока-пока.